Нет, не совсем. <реклама> Алоха, вы кто? Я бы выпил шейк, но у меня нету рук. Да ты же знаешь, кто мы. Нет, не знаю. Я много кого встречаю на кухне. Атакуй. слушай спиннер у меня тут появилась хорошая идея сейчас же лето и все уезжают отдыхать